Короче говоря, AirPods сломались. Это был самый отвратительный понедельник. Отвратительным этот день был не из-за того, что он был понедельником, а из-за того, что у меня сломались AirPods. Хотя сломались, это еще мягко сказано. Но зато бы из меня вышел отличный музыкант или рэп-исполнитель. Однако мои звездные мечты перечеркнула вновь нахлынувшая мысль об утраченных наушниках. Несмотря на новое поколение AirPods зарядным чехлом, даже первая модель сейчас казалась мне заоблачно дорогой. Но тут же я вспомнил про заначку, которая лежала у меня под кроватью. Я открыл шкафчик, достал коробку, открыл ее, достал из нее носки, бритву, открытку с 23 февраля настоящему мужчине. Открытку с 23 февраля настоящей девушке. И новые AirPods. Это было странно. Затем достал нужный мне конверт с заначкой. Увидев сумму, вспомнил, что это была заначка на Черном день на мороженку если в мире больше не останется мороженок я грустно сел за ноутбук и начал искать доступные варианты беспроводной гарнитуры спустя 30 секунд тщательных поисков я не мог оторваться от них новых классных носков своей мечты затем вспомнил что мне были нужны наушники и начал искать их практически сразу я наткнулся на новую модель которая имела крутой функционал как у airpods а стоила в три раза дешевле я немедленно оформил заказ и через 15 минут в мою дверь уже звонил курьер воодушевленный я быстро направился к ней я приготовился сделал вдох сделал выдох повернул защелку Дверь открылась. На пороге меня ждал сюрприз. Там стоял мой троюродный друг. Прикольные у тебя наушники. Я уже успел их затестить по дороге к тебе. Извини, просто ручки чесались. Я поживу, пока у тебя, ты не против? Я удивился. любезно пригласил друга пройти в свою квартиру. Он вручил мне посылку. Я расписался, отдал деньги. Друг хотел видеть мою реакцию, поэтому сел рядом. Я начал распаковывать наушники. Коробка показалась мне весьма зачетной. Открыв ее, я сразу увидел свои новые наушники. Они намного компактнее AirPods, да и кейс выглядит куда солиднее. Я одел наушники, они быстро подключились к моему айфону. Я тут же начал танцевать под свою любимую музыку. Я был поражен. Никогда бы не подумал, что басы в небольших беспроводных наушниках это четко. За свои деньги качество звука было просто на высоте. Но прослушивание музыки прервал телефонный звонок. Это была социологическая служба по уходу за домашними животными. Проговорив с ними 20 минут, понял, что у меня нет домашнего животного, кроме плюшевого кота. И все это время я разговаривал с ними через наушники. Странно, что меня было хорошо слышно. Скорее всего, потому что в каждом наушнике установлен микрофон с HD качеством звука. Решил посмотреть, что еще было в комплекте. Серый карабан, салатовый шнуран, сменный комплектан из шести амбишуран и бумажный инструктан. Слишком много рифм со словами на «Ан». Я начал разбираться в возможностях своих наушников. Несмотря на их габариты, я мог не только ставить музыку на паузу, но и прибавлять и убавлять громкость. Делалось это максимально просто посредством слегка выступающих клавиш на самих наушниках. Кстати, сами наушники различались по цвету. Красный наушник был правым, а левый был синим. Это было забавно и в то же время странно, ведь в играх я всегда играл за синих против красных. Спустя пару дней я не мог нарадоваться своей новой покупке. Тем более, что я заказал про версию наушников. Хотя была доступна и стандартная, которая отличалась от pro только качеством звучания. По всем остальным функциям, вроде шумоподавления, 7 часов проигрывания музыки без подзарядки, водонепроницаемости, наушники были одинаковыми. Я решил заказать стандартную версию в подарок своему троюродному другу. Через 10 минут я забрал свои наушники. В смысле, наушники друга. Аккуратно распаковал их и проверил, все ли с ними в порядке. У стандартной версии, в отличие от Pro серии, бас был более выразительным. Нужно прибавить громкости. Но только я нажал на кнопку, как тут же очутился в другом месте. Это было максимально странно. За окном слышался морской бриз, а воздух был пропитан лучами палящего солнца. Решил проверить функцию телепорта на про версии наушников. Я тут же переместился на улицу и был одет по-спортивному. А оказывается, у про версии телепорт работает в два раза быстрее. Решил протестировать наушники в экстремальных условиях спортивной тренировки. Спустя три часа я закончил тренировку и вышел из душа с наушниками. Влага им была действительно нипочем. А во время пробежки они отлично сидели в ушах и даже не намеревались выпасть. Перед ужином я решил насладиться прекрасно морским пейзажем под тяжелый рок и металлик. Хоть моря я больше и не слышал, но зато с удовольствием послушал новый трек от группы рамштайн Мерцающий индикатор наушников подсказывал, что им тоже стоит перекусить. Зарядкой. Закинув наушники в кейс, я решил посмотреть и его характеристики. Футляр весил немало, однако это объяснялось емкостью аккумуляторов 2600 мА. Прямо как у iPhone 7 Plus. Проведя несложные математические расчеты, понял, что кейса хватит на 15 полных зарядов наушников. После ужина я решил посмотреть видео своего любимого блогера. Надев наушники, они сами подключились к моему телефону, прямо как AirPods. А еще звук не отрывался от видео, как у других наушников. Четко! Неделя близилась к своему логическому завершению. Я не мог нарадоваться своим новым наушникам, которые в некоторых местах были даже лучше моих предыдущих AirPods. Но мою радость прервал звонок в дверь. Я приготовился, сделал вдох, сделал выдох, открыл защелку. На пороге стоял мой троюродный друг. like to drink some кофе. Короче говоря, AirPods сломались. Привет! Надеюсь, тебе понравилось новое видео. Мы работали над ним очень долго. Надеемся на твою поддержку в виде лайка под этим роликом и подписки на наш канал. Обязательно переходи по ссылке в описании, чтобы купить себе одну из двух моделей наушников, о которой мы рассказали в видео. Спасибо за просмотр!